Привет, меня зовут Ярослав и сегодня я расскажу вам, как можно бесплатно получать биткоин. Я надеюсь, что вы уже все слышали, что такое биткоин. Это первая криптовалюта и сейчас ее цена в районе 60 тысяч долларов за одну монету. Конечно же, на данном способе можно будет получать не сразу один биткоин, но со временем, если метод действительно будет рабочий, то можно в принципе и 1, и 2, и 10, и 50 биткоинов тут получить. если и все будет работать как заявлено на данной бирже а мы переходим с вами на биржу OKX ссылка на нее будет находиться в описании как и вся полезная информация что же нам тут надо сделать мы регистрируемся по номеру телефона потом попадаем а, в мой Кабинет. вот мой профиль это главная страница биржи если вы с компьютера то вам надо будет нажать на образ вот этого человечка если с телефона то в каком-то или в левом или в правом углу вам нужно будет нажать на три полосочки чтобы у вас открылось меню и первым делом нам надо перейти на кнопку проверка кис а, вот это вот и нам тут надо пройти первый и второй уровень первый уровень мы вводим свою фамилию имя и паспортный идентификационный номер и второй уровень нам просто надо сделать свое селфи и отправить его на обработку в течение получаса операторы биржи подтверждают что все пройдено и теперь мы уже можем бесплатно получать биткоин. для этого если мы с компьютера мы нажимаем сюда вот наводим на разное или если мы с телефона то опять-таки ж нажимаем на те самых три полосочки и ищем там раздел разные в разделе разное нам надо выбрать такой пункт bitcoin бесплатно. Мы нажимаем сюда, и нас перебрасывает на такую страницу. Но для этого еще раз напоминаю, что надо пройти кейс первых два уровня. Если вы их не пройдете, то тут у вас будет а, висеть предупреждение. И теперь мы на этой странице видим а, ваши награды. Я уже выполнил три задания. А, также мы можем приглашать сюда партнеров. И тут стопроцентная реферальная программа. То есть, если ваш партнер регистрируется, выполняет задания. Сейчас я покажу, какие задания и как как их тут выполнять, то вы получаете такое же вознаграждение, как и ваш партнер. Ну и тут мы будем также видеть, сколько мы уже вывели и сколько доступно. Мы видим, что у меня 150 сатоши есть заработанных, но доступно пока что 0, потому что тут как минимум надо насобирать 10 тысяч сатош. Как же тут выполнять задание мы видим вот тут есть пять заданий а тут написано выполняйте как минимум 60 секунд для этого мы просто нажимаем на задание нас перебрасывает на страницу это какая-нибудь статья будет которая находится на данной бирже и мы даже можем ее почитать чтобы стать а, чуточку эрудирования а, мы просто минуту должны находиться на данной странице вот тут статья довольно таки небольшая также мы можем включить прям этот видео ролик он как раз таки идет 49 секунд это для нас будет ориентиром что когда этот ролик закончится то нам надо еще подождать 10 секунд и мы можем в принципе закрывать уже эту страницу ну вот пока идет ролик можно тут всю эту информацию читать в день в сутки тут пишут что доступно 5 заданий но на самом деле я сегодня вот уже три выполнил получил 150 сатош а тут кстати мы видим обратный отсчет мы можем с той страницы уйти и тут у нас обратно таймер идет вот мы уже 0 секунд тут написано можно закрывать страницу а, тут нас просят чтобы мы нашли акс у меня с английским на самом деле не очень хорошо но давайте я все-таки предполагаю что это вот такие вот топорики Нажимаю ОК, и да, действительно, действительно игра в у меня помогла, потому что там был персонаж такой и его оружие, как раз-таки были эти топорики. И вот мы видим, что 50 сатоши мне прибавилось, и вот доступно в день заданий 5 штук так пишется на бирже на самой я где-то нашел такую информацию но тут внизу мы видим что новые задания будут доступны через 1 час 31 минуту то есть на самом деле заданий в сутки дается больше чем 5 это значит что 10 тысяч сатош мы можем насобирать намного быстрее чем даже это предполагалось ранее и потом их вывести на внутренний аккаунт биржи и там уже обменять на любую другую криптовалюту просто на валюту через обменник можно даже сразу вывести на карту в общем как потратить как вывести свои биткоины тут проблем ни у кого таких не возникнет так что давайте проверять я думаю что метод рабочий биржа находится на 16 месте в списке coin market cup а это между прочим уважаемый в криптовалютном мире ресурс поэтому я думаю что тут у нас должно все пройти гладко ну и давайте если будете подключаться тоже выполняйте задание чем быстрее а, мы вместе с вами, я со своей командой насобираю 10 тысяч сатош, в том числе и с реферальными отчислениями, то я сделаю тестовый вывод и обязательно сообщу об этом у себя в телеграм-канале. Ссылку на телеграм-канал вы также можете найти в описании, подписывайтесь. Там обязательно будет новость о том, а, получилось у меня вывести вот эти вот сатоши подарочные или нет. Потому что 10 тысяч сатош я в любом случае насобираю. На сегодня все.